И всем привет, друзья! С вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, мы будем проходить паркуры. Конечно, я не знаю, что это за паркур, просто установил и вот прохожу. Ну, собственно, давайте проходить. Вот, друзья, давайте начнем. Нажмем на эту кнопку. Если Майнкрафт, конечно, не будет богать. Это паркур узеленый. Опа. Из-за лагов Майнкрафта я упал. Или из-за лага телефона. Вот видите, я не трогаю. Он сам управляет. А где блоки тогда? Где все эти фигнюшки? Где блоки? Куда я должен паркурить? Что за косяки тут? Тут нет блоков. Так где здесь блоки? Все появились. Блин. Опять упал. Опять пропали блоки. Хопа. Хопа. Так, блок слизи я не люблю. Блин. Вызовите скорую помощь кто-нибудь. Еще раз упали. Опять нет блоков. Наверное, здесь чанки не прогружаются, друзья. Давайте подождем. Нет, друзья, я успел ждать. Опять нет блок. Да мне пофигу. Какой-то лаганный майнкрафт, эта карта точнее. Хоп она. Как бы я здесь паркуру по невидимым блокам. Неправильный майнкрафт. Опять появились Так, друзья Я уже устал Давайте заканчиваю э... Ну, опять упал, блин Заканчиваю этот ролик, друзья И выпущу еще один, когда у меня будет Майнкрафт хорошим и нормально так сказать вот друзья на этом пока что все кому понравилось ну, ставить лайк ну и все и комментировать это видео друзья всем пока